тонометр вот такой он, тонометр на запястье меня таким пользуешь? он вполне точно показывает сейчас посмотрим что он из себя представляет мануалка обычно на английском языке мне кажется даже на китайском Или батарейки пальчиковые так. Вот. Что у нас 990 показания он запоминает. Показывает давление, пульс, время. Что-то много всего. Вот он вот. Так. У меня было, было видео по такой-то... А, тут мизинчик А у меня их сейчас не Ладно. У меня есть видео вот здесь, кстати, вот там вот, ссылку на него в рекомендациях где я его не распаковываю уже проверено время, у меня есть такая рубрика показываю, как эта штука работает, но там есть были комментарии что он не точно измеряет, не знаю, сколько я проверял с обычным тонометром Механически. Вполне нормально. Расхождение было, ну, может, 10-5. Так, вот такой. Я заказывал у того же продавца. Сколько уже ему... Ну, не первый год я же пользуюсь. Батарейки, кстати. Батарейки самые дешевые. Фикс-прайси продаются. Сейчас, кстати, попробуем, как у нас работает. Вставляем батарейки. Сейчас жена придет, я надеюсь найти обычный этанометр и сверить показания, что он покажет. Ну мы сейчас вот он включился. Так, убиваю его. Вот. Не знаю, видно, там нет. Угу. Ну и включаем. Он удувается. Удувается, я сказал, да, он удувается. Или как то правильно сказать? Надо, чтобы на уровне сердца был, ну и чтобы, да, что-то у меня не качало. Но давление у меня все время высокое и нельзя разговаривать. Давление обычно у около 200, 160, 180, 200, так, Потому что таблетки давно не пил. Но как-то оно меня особо-то не беспокоит, давление это. Давление, давление еще. Так, я посмотрим. 189 на 100 буду померить правильно как показано на рисунках скорее всего будет другой немножко будет изменять ну вот я померил три раза 178 на 117 плюс 95 вот так вот у меня если тономер номер найду то сверю штанометром обычно так делаем пробные показания снимаем так 152 на 97 82. Угу. пульс 82 это нормально сейчас на классическом стонометре так проводим изменения на классическом тонометре. ну примерно такое. такой же. ну да но она так не резко показывает 150 на сколько, тоже на ну, 90 где-то было вот короче Показания, там какой сов... сердечный был, второй, не показания совпадают, сейчас посмотрим какие здесь были показания так. Тут есть память, сейчас мы извлекем так. У тебя было 152 на 97 вот. Совпо... Значения совпали вот. Мы извлекли из памяти показатели Лизинтонавитор, ссылка будет на него в описании, рекомендую